В Казахстане в Жанузене вновь бастуют. 15 февраля нефтяники собрались на местном автовокзале. Требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Также сообщается, что сотрудники четырех предприятий АО 1 Мунайгас объявили забастовку. Затем к акции присоединились и другие горожане. Они выразили недовольство, несправедливостью прогнившей системы, а также посетовали на то, что мирные январские митинги в Женаузине переросли в массовые беспорядки по всей стране. Кроме того, протестующие призвали правительство прекратить мучить невинную молодежь и освободить задержанных несовершеннолетних и потребовали политических перемен.